Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика и вопрос следующий: есть ли риски при покупке квартиры у судебных приставов, если должник является индивидуальным предпринимателем или ООО компании? На самом деле, когда вы покупаете какое-либо имущество на торгах, риск всегда есть. Именно поэтому вы должны тщательно изучить все документы, пообщаться с конкурсным управляющим, произвести осмотры имущества. Это минимальное действие, которое необходимо выполнить для того, чтобы убедиться, что то имущество, которое вы покупаете, действительно является интересным и выгодным для вас. Основной загвоздкой, являющейся при покупке имущества у приставов, это является выселение людей, которые живут в этой квартире, даже после того, когда вы уже станете новым собственником этой квартиры после победы на торгах. По этой причине необходимо все тщательно проверить, выехать на осмотр. Если эти люди проживают в этой квартире, пообщайтесь с ними, узнайте их настрой, и уже после этого вы сможете сделать какие-то выводы. Все, все, что касается юридической чистоты, риски, опять же, по покупке квартир, любой недвижимости и вообще любого объекта на торгах есть всегда. Вам просто необходимо все заранее проверить, изучить документы и убедившись, что никаких обременений, никаких сложностей не будет, только после этого выходить на торги. Я желаю вам удачи на торгах. Купите свою заветную, выгодную квартиру на торгах у банкротства или у приставов. Всем отличного настроения. Если у вас есть вопросы, пишите их прямо под этим видео или в специальном разделе на нашем сайте. Мы всегда рады вам помочь. Всем пока!